Мы пришли! Как? Пришли? Единодоска? Ты чего? А, а, а где за мой праздник? Где мои воздушные сарики? Конфетти? тортики? В конце концов! Сейчас вот придут все мои друзья! И куда? Я им такое рассказала! Что будет вау! Ух! Бам-барабам! А здесь мячевозочки нету! Как? посмотри как Здесь ярко и красочно! Шарики и конфетти! И, конечно же, сладости с подарками! Привет, друзья! Ну что же, посмотрите, какой классный набор для празднования дня рождения! Это действительно очень классные куколки! И здесь даже таится еще одна! Смотрите! Она эксклюзивная. Вот здесь находится эксклюзивная куколка. Мне очень интересно на нее посмотреть. И в этом наборе есть все для дня рождения. И воздушные шарики. И огромный... И площадка для танцев. Даже фотозона. О, классно. И, конечно же, сладкий стол. Как без этого на день рождения? Смотрите, здесь собраны все куколки из коллекции радужный единорог. И вот это у меня есть. У меня есть вот такая куколка Ава, только из зимней коллекции. А не с единорогом. Очень, очень круто. Ну что ж, поехали открывать. И давайте устроим грандиозный день рождения для единорожки. Тем более эти Куколки. умеет организовывать и праздновать. Ой, что-то уже упало. Ух тышка, здесь еще одна коробка. А ну-ка, посмотрим. Здесь... Очень много куколок и, конечно же, вот наша Кэсси. Это эксклюзивная. Это мы узнаем. Она или не она? Давайте открывать. О, как интересно! та -дам! Ну что, ж, давайте доставать! Какое все красочное. А, смотрите, здесь фотоаппарат со звездочками и радугой. Какие-то сердечки. Давайте уже открывать. Ой, здесь только мелочи. А, смотрите, зеркальце. Ого, это же светящийся шар. Какой классный. Давайте сначала достанем вот это все. Упс. Это наш танцевальный подиум. Воздушные шарики. Они как будто настоящие. И, конечно же, торт. Какие здесь звездочки. Какой он красочный. Ну что ж, давайте это все собирать. Тортик мы установили. А для воздушных шариков нам нужна еще стена. И она, наверное, вот здесь. Так, здесь только всего 5. Вот и все наши стены. Итак, нам пока что нужна вот эта. Одну стену мы установили и устанавливаем шарики. Ух ты, как классно получается. Это мы крепим сюда же. Вот и наш шарик. смотрите конструкция у нас уже готова здесь есть все и танцевальная площадка и место для фотографий для фотосессии и конечно же здесь мы поставим столик и здесь будет сладкий стол еще зеркальце ну и конечно же на нашу фотозону у нас есть вот такие штучки это стикеры вот такие вот флажочки. И вот наша фотозона. Это зимняя коллекция. Радужные единороги. Ну и, конечно же, животные. Ну и что же мы с вами можем выбрать? Конечно же. Для единорожки единорога. Вот так. Классно. Очень красиво смотрится. А это наши флажочки для фотосессии. Здесь очки-звездочки, радуга с звездочка, сердечко. Ну и, конечно же, корона с единорогом. Точнее, с рогом единорога. Очень-очень классно. Мы обязательно куколок сфотографируем с этим. Наши флажки отправим на зеркальце. Вот так вот. И вторые. Есть! Есть! Смотрите, здесь даже есть Ли, который поднимает на второй этаж Вот так Все, и куколка уже наверху Ну что ж, а нам осталось открыть еще эксклюзивную куколку И, конечно же, вот такие вот подарочки Поехали! Здесь у нас сюрпризик. И давайте посмотрим теперь на куколку. Один, два, три! Вау! Вот она, эксклюзивная куколка. Какая же все-таки красотка. А, вот и конфетти. Правда, они все упали за наш домик. Смотрите, какая красотка. Ее зовут Кэссиди. У нее очень красивые двухцветные волосы. На макушке они голубенькие. А вот здесь совсем уже от половины до кончиков. Они как будто лиловые. Яркое желтое платье с бантиком. И, конечно же, красивые нарядные туфельки. Голубенького цвета под волосы. И тоже с розовым бантиком. Но к ней должен идти еще аксессуар. Сейчас мы его найдем. Здесь что-то есть! Смотрите, вот это да! Да здесь еще и тортик! Да еще и какой красивый! О, он весь в глазури! Очень-очень классный! И еще здесь есть, ой, малиновый бантик! Вот какая она красоточка! Как будто бы собралась на день рождения! Ну вот, пока что с этой коллекции у меня только четыре куколки. Вот это, вот это и еще вот это. И теперь еще есть эксклюзивная. Это всего лишь первая серия пока что. Но я думаю, что будут еще следующие серии. Смотрите, какие они все-таки милашки. Тортик мы поставим на стол. А теперь откроем еще и остальные подарки. И здесь еще какие-то угощения Да, это печеньки Печеньки для гостей Они же вот-вот придут Тоже поставим сюда Еще Ой, здесь еще какие-то угощения Но если честно, я не знаю, что это такое Ребята, если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях Похоже на чипсы Но они какие-то розовые Я не знаю так, и последний подарок. Совсем открываться не хочет. Ух тышка, смотрите. Здесь вот такой вот колпачок для того, чтобы праздновать день рождения. Только жалко, что он только один. Ну и, конечно же, это сок нашим сладостям. Вот так. Ну, слушайте, друзей же у нас много у единорожки. А угощений так мало. В прошлый раз нам попался еще вот такой вот сок. И вот такие вот пироженки. И, конечно же, самое главное, вот такой вот торт с единорогом. Очень классно. Я думаю, что все гости очень ему обрадуются. А теперь наш праздничный стол готов. Ну что ж, малышка, теперь ты будешь праздновать здесь свое день рождения вместе с друзьями. Ой, не Дейдей, да?